Всем привет, друзья! Вот мы у очередного дома, здесь по рассказам жильцов обитатели этой деревни жила колдунья помогала людям вроде к ней ходили за всякими вещами такими вроде там не знаю приворотов мы сегодня приехали сюда продолжаем мы приехали сюда сегодня не одни ну не вдвоем точнее а с нами сегодня еще третий человек потому что очень жестко, холодно, и нам, нужно, нам руки лишние не помешают. Так что сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что там нужно. Так смотри там там что такое внизу типа mm -hmm. подвал что-то было подвал, подвал да, что-то типа погреба засыпанное смотри короче ну, я со своих мест мы еще не двигай чтобы все стало там не так в любом случае Нет, смотри там там что-то есть под землю какой-то ход под пол Какое-то движение под пол имеется. Это, видимо, стоит отдельным фонариком посветить и туда камеру пос... немножко пропихнуть посмотреть, что там что-то имеется. Нет, скорее всего, просто подпольное пространство. А, Нет, там ничего не видно. Засыпь. Нет, нет. Вот. Со своих мест ничего не двигаем, чтобы все оставалось на местах на своих. Это в любом случае. Нет, они там лазят ищут ищут под ходы мы с вами. парни помощь нужна смотри тут наверх уже кто-то залазил походу до да скажи неспроста стоит Подержи. Слова. Тихо, тихо. Так Стоп, аккуратно стой. Я не вижу ничего. Не упасть, спину себе не сломать. Потому что пилиться не на что. Ну, вот дай мне камеру. Сонарик пилить Я, короче планирую что я думаю не каждый человек поплериан связывает да нет там раньше такая была что... не телкни там да. какой-то кажется что в скоруппе нервно Так, ладно это не суть значит так камер мало Все. я думаю где установить камеру беседы по на пути к обращения Правый рука тоже замерзла. Прям вообще очень жутко. Ага. Чувак, все поменяло. Не сильно много. Тут. Да? Мгм. Молитву нашел. Давай одну поставим на снизу. Ну, не знаю, сколько здесь вообще освещений не хватает. Челнек Или... что-то какой-то. Не, вот это учебник, вот это... Ваши. было, короче вот это вообще молитва Давай ну, камеру поставим на осмотр подвала. подвала Почему подвал? А зачем какой подвал там под половицами? Ты там, смотри, ты там не видел, не смотрел? Сма... Там, там что-то есть? Угу. Ну что-то что типа что Я типа. не вижу, у меня света не хватает Руки замерзли Ну, <свес> что-то типа подземного, <свес>, не знаю, как погреба что-ли в доме. Слушай, нет, нам нужно сейчас все по полной сделать, как мы и планировали. Видишь, как бы шифером просто тоже а его наставляли. Да, а мы пишешь. теряем время. Что-то что что что типа погреба, наверное, так, окей. Было, с... было очень суеверное, как я понял. Больше тут я вообще ничего не нахожу. Это я. Зеркал тут нет. Что? Зеркал тут нет. Нет. Это вообще Могу вопрос вопросов Знаешь? Я не знаю, видно ли здесь что или нет Но хочу больше тебе сделать так, Пусть вот это вот Место снимает О, ты хочешь оттуда снимать? Yeah, right. oh, what's okay. Здесь кто нибудь есть? Если есть, то дай знак! Здесь кто нибудь есть? Здесь кто нибудь есть? Если есть, то прояви себя. Так, ладно, я все-таки сделаю то, что хотел. Ну, от изменений не было. Хм? От изменений не, не было. Нет, не будет. Так, кто, кто без коллег? Ты без коллег? Все свещает, насколько справляется. Даже а, нужно перейти на этот ракурс, он, ему, от, снимает. он нужен. Отсюда снимает. отсюда нужно оттуда встать снимать. Стоп, ладно. Выйди, выйдите на улицу, парни. Подушите фонарик, я не сейчас говорю, Нет, у нас слишком много здесь, я хочу эту штуку повернять. А А кто помнит? А кто помнит? Кто-нибудь помнит, что там он делал. Короче, один, по сейчас. И вы минут через три заходите, я только сделал кое-что. Да, короче. Сам Тан... Твою! Я больше не ногой. Быстро сейчас подрубайте фонари. Идем, берем. Я захожу, у меня камера начинает вся моргать. Короче. Парни, парни, парни, я вам отвечаю. Блядь. пошли за мной, пошли со мной. Я один плане явну. Блядь, пиздец. Да-да-да. Блять, кто первый пойдет? Аккуратно, братан, чисто. Хорошо. Ну, короче там. они тебя тоже пишут я сейчас вот сюда вот захожу вот где, где вот эта штука мотается посмотри на меня да да да я вот здесь вот подхожу вот, вот сюда а он, не видно ага. подхожу и у меня начинает просто все жужжать телефоны и вот эту вот штуку у меня на экране вот так вот полосы пошли и, и шум такой как будто в ушах понял Ну, как будто жужжит что-то блин жесть вообще на камера, хорошо, типа они видели, они по-любому видели, как я сюда рванул. А так, ладно, я еще раз попробую. ИДФ, ну, не вот это. Сейчас. Последний раз, я думаю, как бы это нужно потихонечку. Что-нибудь предпринимать. Может еще подождать, я не знаю. Так что предпримем. Ладно, я еще раз попробую. Пронг. Давай, Ладно, еще попробуем. Только сейчас замрите, не шевелится <связывается> нет. EGF соберу. Я выслаплю, он вернемся еще, но не в скором времени. Так, все. Кто ты? Ты еще здесь? Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Если есть, то прояви себя. Мне не хватит. Я как раз и. По ушам ничего не пошло? Нет, а у тебя шелест? Вот именно здесь вот у меня еще шелест, шелест, шелест по ушам пошел, да, да, шелест. С правой стороны, блядь. Шелест был, да? Нет, здесь сейчас есть. с правой стороны что-то шумило. Я сейчас возьму бепро. капюшон что будет слышать? Суть в том, что я больше чем уверен, что все это на камере слышно. И получше, чем слышал я. И как бы это не спутать ни с чем абсолютно. Фу, не на ну жесть, конечно. Я первый раз такой чувствую вообще. Не думал, что вот так вот вообще возможно. Нет. Что там? Может ритуал со свистком? Светнул? <свист> да, сейчас нужно... Слышишь? Он что-то нашел, смотри Давай лазер, сюда положим, посмотрим а, Там, смотри, там за печкой лежит моток каких-то Глубок каких-то тряпок мелко нарезанных нет, полукнита. Нет, одни нет, нет, нет, нет, там типа что-то тряпка что-то. Так, Роман, дар, встаньте кто-нибудь по каким-нибудь местам, чтобы не перекрывать место, место съемки, и чтобы мы... Это здесь Да-да-да, а, здесь. У меня здесь фонарь вот, да. Так, что я вот так вот. Давай так. тогда встану здесь. Давай. Ну так что С -с свести, но интервал, то есть не, делай не долгие. Хотя бы, ну давай долги, ладно. Хотя бы. Ну, давай долгий, ладно. просто замрить сейчас <свес> по крыше еще что-то бежало понял по крыше это я поэтому я сначала вот этот треск начался вот эта вибрация когда по телу пошла ну вообще по мне по ушам как дало и по потолку как будто это ну я не знаю, простукивания такие были. Да, друзья, вообще первый раз такое. Давай я свечу. Вообще могу подсобить тебе немножко. Возьмите телефон. нету друзья сейчас я сделаю съемку здесь фотографии пару раз сделаю и посмотрим что будет Рубилась. Она, а, она, она села. Я ее заряжал полностью. гупроха на нуля да Вы что гоните? Из-за мороза. Из мороза у нас втрох с ним такого не было. Нет, у нас не было у нас GoPro Работал сколько долго? Ты, Ты чем мы, мы снимали ходили? Знаешь сколько? И был мороз. Спасибо. О, я, не знаю, я не знаю, я сделать фото. Ну давайте дожигать что есть. Больше снимать не на что будет сейчас уже. Они, они садятся вообще в ноль. На тебе еще один фонарь. Спасибо. Чтобы лучше видно было а, а, эту сумку, давай мне. Так. Че, уходим? А? Не уже. Кого? Канеря? Или оставим еще разок. Давай, давай еще раз. Давай еще раз ритуал с свистком и.. <свозгут> оставляем камеру, Да? Давай, По Посадим их до конца Что, Будем ставить какой, который у меня? Давай, короче, смотри, я сейчас свою поставлю вот здесь Так, ты свою вот здесь поставь да. вот. А, ну, Я хочу в другом месте поставить а, а, ну, мы мы. Я хочу вот здесь да. Я уже не могу, я реально хочу уйти отсюда Давай допишем, да, вами отсюда Да, -да, -да отсюда просто Здесь реально, я тебе говорю, прям сто процентов что здесь... Так-так-так, где этих... Так, вот. так, все, начинаю Ну, раз он проявил себя, то это, понимаете, все. Есть... Кто ты? Чего ты хочешь? Прояви себя! Если ты тут, прояви себя! Ты еще здесь? Есть на месте, я стою, просто Ну что? Блайю ты чёрт! Ты любитель нафигом поступать? Нам по наступать? Так ладно, пойдем. Пойдем по этому. Да. Ты что все фонари хочешь здесь оставить? ни одного. А, мы ждем, включить просто. Да, пойдем, Давай включим и выйдем на улицу, Все, пошло. А, ты хочешь ее здесь оставить? Ага. Ладно. Да, да, да, это хорошая идея, кстати. В комнате, может тоже поставить еще один телефон? Ну, поставь. Это пока сниму на то, что есть этот айфон. Это вообще жесть. Да-да, <свист> <свист> я Я бы так не усилился, блин, но я не Блять, заезжай. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не Еба, я слышал. Она... Это тихо, не тихо, чувак тихо, возьми тихо, да да тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, это тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, нет. Твою мать! Блядь. блядь! На, на нахуй! нахуй. Сюда, берите забирай камеру. Все, забирай все, Камера, забирай вот эту. На, на, нахуй! нахуй! Я сейчас, блядь, если... я сейчас буду вылетать нахуй, все, я буду все подряд ломать нахуй. Все, все. Сниму на, на то, что, как бы, есть вот айфон. Это вообще жесть да, да да я бы так не веселился блин но он... блять заебал тихо тихо смысл заебаты что не слышал я слышу, Она, это тоже не железка, чувак фонарик возьми свой да да да возьми фонарик блин неужели только с третьего раза пробилось все это Видишь, это уже в другом месте. Тихо. Да кто идет? Нет. Давай, мать. Бля. Сюда. Сюда. сюда, берите камеру. Камера, забирай вот это. Я сейчас... Я сейчас буду вылетать на ходу. Все, уходи. Все, все, забрали. Я телефон забрал. Все, все, забрал. забрали. Вальда. Бля, выходи нахуй. Бля. Рот, ебал? Пошли отсюда. Какой? Какой? Иду, иду, иду, иду. вы да? заб... не Все забрали. Пожалуйста, стой, стой. стой. Я ее сейчас увидел, ебать. Ебать, я отвечаю, я ее видел Отключайте видос, да? остался, я её Вот у меня. Давай, давай. снимай! давай, давай уйдем, а ты не Подожди, короче, я ее видел И сейчас она правила, как будто это таким образом прошла вон там, в тени, вон там. Да. <соценно> да не паникуй, ты чё паникуешь, что паникуешь? Что-то успокойся, мы уже все, мы ну позади. Пусть брали. сейчас я только... Да, меня трясет, ебать. Тих, тих, тих, тих, <соценно> не чуть-чуть, я слезы на, на глазах <соценно> вычупил. <в> <соценно> Я ебал, отвечаю нахуй. А чего она, блять, не проявлялась ты до этого? Потому что я играл с нами, вот почему. Так, точно все забрали, да? Да, на фонарик Фонарь возьми. Он камеру все у тебя. Одна глупуха у меня, да? Да, Фонарь. Надь, возьмите этот. Одна, одна у тебя? Да. А вторая у меня. Зеркалка у меня на шее. Угодите, висит, память. висит. Стремный, очень стрмно и это уже не метал вот этот вот удар был пиздец его до этого не было и и его... ветер угу. поднимался нет, сколько нет, раз нет. его ни разу не было так стоп погоди блять пойдем я ебал нахуй так. я д уже не, я не уже нервничаю дай мне камеру а где второй фонарь желтый который не отлично да мне идите, пойдёмте так все друзья мы короче покидаем этот дом Тут же очень люто начала творить. Мы уже не можем потому что справляться с паникой, которая внутри нас. И в избежание опасных ситуаций и действий а со стороны вообще нас и вот этого места мы уходим. Это жесть, что происходит. Сейчас я думаю, в цель нашей безопасности реально самое разумное, это покинуть это место. Вот. Там Потом мы разберем, что осталось, что мы записывали и все. Как бы. Увидимся. До встречи.